Когда шла великая отечественная война они находились в польском гетто он был евреем и в этом польском гетто они пробыли до конца войны они не попали там никуда но одна из особенностей было у них то что отец максимально старался всех поддержать у них было улыбки у них была какая-то радость он старался хоть чуть-чуть там на песни попеть то есть он запрещал в семье всем страдать то есть даже прятались, ничего было есть, было все очень плохо. Но он старался делать, вот в субботу, воскресенье старался хоть что-то делать. Вот он поддерживал девочек, поддерживал этих мальчиков. Все были детьми, он очень похудел, даже переболел и так далее. Ну там невеселая история. Но и бабушка всю жизнь вспоминала это и говорила, нам эта поддержка помогла. Они могли жить даже в жутком страшном ужасе. Хоть какое-то время, но могли жить хоть чуть-чуть радостно.